А место – это выбирала украинская страна или это предложение российской страны было? Да нет, мы вместе решили. Здесь удобнее и нам, и украинской стране. Брест – хороший аэропорт, украинская сторона ближе к польской границе, насколько они, насколько я понимаю, заезжают к нам через Польшу.